Привет, меня зовут Иван, и я спортлидер отдела походов. Сегодня я хочу рассказать вам, какие вещи чаще всего приобретают покупатели Декатлон в зимний сезон. Начнем, конечно же, с обуви. Я хочу вам показать вот такие ботинки. Их преимущество в том, что они утепленные, а также имеют водонепроницаемую мембрану. Специальный протектор SnowContact проверен многими пользователями, в том числе и мной. Специально разработан для улучшенного сцепления на снегу и льду при ходьбе. На пятке предусмотрена петля для более удобного надевания этих ботинок. Вторая вещь, которую покупают чаще всего, чтобы не замерзнуть, это вот такие брюки SH500. Эти брюки водоотталкивающие, имеют флисовую подкладку, которая позволяет надеть их на голое тело, а не только на термобелье. На брюках тут есть утяжка и крючки, которые можно зацепить за обувь, чтобы внутрь не попадал ни снег, ни ветер. Также в области коленей брюки оснащены уплотительными вставками для большей надежности. Четыре глубоких кармана на этих брюках позволяют взять с собой все самое необходимое, а ремень, который идет в комплекте, позволит носить эти брюки с наибольшим комфортом. И закончим мы нашим лидером продаж самой необходимой вещью курткой SH500. Основное ее преимущество в том, что она выдерживает мороз до минус 20 градусов, так что даже в самые лютые сибирские морозы вы в ней не замерзнете. По бокам куртки есть молнии, которые обеспечивают свободу движения и доступ в карманы брюк. Карманы этой куртки имеют флисовую подкладку, которая не даст вашим рукам замерзнуть. Внутри куртка синтетическая, но синтетика это морозостойкая, благодаря чему не дубеет на морозе, не шуршит и не трескается. Куртка оснащена вот такими петлями, которые позволяют застегнуть клапан на морозе прямо в толстых перчатках, не снимая их. Капюшон куртки оснащен регулировкой и съемным мехом. Разумеется, у этой модели присутствуют манжеты, возможностью утяжки талии и внутренние карманы. Теперь вы знаете, что чаще всего покупают в Decathlon на зиму. Не забывайте, что на все товары нашего собственного производства распространяется гарантия 2 года. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, впереди много интересного. До встречи в магазинах. Пока-пока.